Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня у нас с вами дегустация. Вино урожая 2020 года из белых сортов Вордова, Супага СМ. По технологии скажу чуть позже. Хранилось оно у меня в квартире при комнатной температуре. Немножечко в бутылке есть легкий дрожжевой осадок, поэтому где-то оно может быть, правильно было бы его, скажем так, брать в корзинке, открывать в почти горизонтальном положении, так, наливать, но, к сожалению, у меня корзинки дома нету, поэтому я бутылку перевернула, и где-то оно из этого может быть чуть муч... мутновато, но на самом деле для нас это абсолютно не страшно. Итак, открываем и посмотрим, что же у нас там получилось. Пробочка немножко промокшая. Ну, по запаху с ней все хорошо. Самый мой любимый момент, когда вино попадает в бокал. Тем не менее, вино имеет хорошую прозрачность и такой вот нежно-золотистый цвет камеры. Чуть-чуть за счет того, что сегодня очень пасмурная погода, включено искусственное освещение, и поэтому камера передает цвет чуть более желтым. Он несколько светлее, несмотря на то, что вообще здесь технология Orange, Я делала это вино, сбраживаю на мезге не отжимая чисто сок, как предполагает белая технология, а спрашивая на мезге. Ну, первое, что мы оцениваем, мы оцениваем запах. А вообще часто бывает, что когда открываешь бутылки, особенно с промокшей пробкой, вот такой, ну, не, не столько оно еще хранилось, чтобы пробка так промокла, тем более тут пробка такая с цельным диском. Вот бывает, что немножко такой запах пробки, но это не пробковая болезнь, а чуть-чуть ну, такое, что-то легкое, оно быстро выветривается а Здесь запах очень интересный, вот я слышу воск, пчелиный воск, такие тонкие-тонкие нотки Ну, вот Если чуть поболтать, немножко дать вино подышать, то примешиваются некоторые фруктовые ароматы. Надо сказать, что с этим вином вообще в процессе приготовления произошла одна пренеприятная история. Зима 2021 года у нас была очень морозная. И вино стояло на балконе, на осветлении, на криостабилизации и замерзло Совсем. Одно утро я вышла на балкон, на всякий случай проверить, а у меня бутыль, просто вот там сплошная ледышка. Ну, очень повезло, да, я вовремя вышла на балкон и вовремя среагировала, бутыль не порвала. Я ничего не открывала, занесла в дом, спокойно это все оттаяло. И вот летом 2021 года, есть ссылка, вернее, есть видео по дегустации, я вам ссылку оставлю. Оно имело такой очень специфический вкус каких-то специй. Специи, пряности, вот прям такое пряное-пряное вино, вообще ни на что не похоже. Вкусное, приятное, но очень специфическое. Прошел еще год, даже полтора Потому что сейчас у нас декабрь 2022 -го года. И надо сказать, что вино вообще очень преобразилось, я бы даже сказала, в лучшую сторону. А вот эти все пряно-ароматные ноты, такие яркие, явные, они ушли. Вино округлилось, стало очень спокойным. Оно очень гармоничное, сбалансировано. Здесь и такая легкая освежающая кислинка, и такая приятная фруктовая нотка. Но она, понимаете, не яркая. Вот это прибалтийские сорта, вардува, супага, салы. Они такие очень ароматные, фруктовые. И вот в молодом возрасте у них это чувствуется, в игристых это чувствуется. А здесь вот вся эта такая сильная гибридная ароматика, она, в общем-то, ушла, и вино стало похожим на вот такие, ну, скажем так, классические европейские вина. К сожалению, к моему большому, вот чего мне не хватает, это лексики для описания всех вкусов и ароматов ну, ну, к сожалению, так и вот, да, очень затруднительно передать вам всю ароматику и сложно описать, потому что, я же повторю что вот этих ярких фруктовых нот ананаса их нету возможно, вот в запахе я вам сказала, что сразу воск пчелины, но это такой очень очень легкий, очень тонкий. И в запахе есть чуть-чуть, вот потом, когда я уже взболтала, когда она чуть подышала, есть легкая ананасная нотка, но она такая совсем незаметная. Не яркая, бьющая, которая, вот, ты понимаешь, что вот-вот это она, а такая очень спокойная, длинная в вот вообще очень длинная. Я сделала глоток минуты-две назад, <смех> подумала, да, что я чувствую, вот с вами разговариваю, а у меня все еще шлейф этого вина, он во рту чувствуется. То есть послевкусие длинное, приятное, ну, каких-то вот четких ароматов чтобы его описать нету. Вообще, вот во многих белых винах, если мы берем, ну, скажем так, какие-то магазины, такие нормальные белые вина, то вот здесь тоже есть такая какая-то вот общая черта, которая присуща этим самым винам. Что-то вот такое и ну, приближается к классике. Повторю, что какого-то четкого такого явного аромата. Я выделить не могу, но вино прекрасно сбалансировано, да, все, все как бы при нем. И легкая кислинка, легкая, вот я это подчеркиваю, потому что у многих а, сухое вино это кислота, нет, это, это вообще не о том. Вот такая вот... Легкая кислинка, легкие какие-то ароматики. Все вот оно такое приятное и обволакивающее, Приятная текстура вина. Нет ощущения какой-то разбавленности или, знаете, такого вот, ну, как бы недосказанности. Вот ты вино глотнул и понимаешь, что, ну, не хватает в нем чего-то. А, а вот здесь всего хватает. Ты понимаешь, что вот, вот оно такое полностью сформированная, то есть получился приятный, хороший питкий а, напиток, при этом мы его делали по красному способу с брожением немецкие, потому что так проще, а, при этом я не использую никаких а, антиокислителей, а, я не использую серу, а, а, я не использую какие-то еще добавки, то есть это чистый виноградный сок. Даже никаких физических методов для предотвращения окисления здесь не было. И хранение напомню это обычная городская квартира вот розлито оно было у меня я обычно на бутылках подписывал 24 мая 2021 года то есть полтора года назад и полтора года эта бутылка лежала в обычной городской квартире с ее перепадами температур и смотрите вино не умерло потому что когда ну, те же белые вина умирают и, в принципе, для них характерное окисление, изменение окраски. Видите, какая здесь окраска. Видим яркий, хороший блеск, прекрасную прозрачность. Опять же, никаких фильтраций. Да, да я осветляла, осветляла желатином, надо было немножко ему помочь, но больше ничего. И вот мы имеем вот такой... Красивый, вкусный, очень приятный напиток. Ну, как видите, опять же, потенциал да белые вины не хранятся, домашние вины не хранятся, все хранится. Было бы желание и возможности. Потому что при небольших количествах, при небольших объемах домашнего производства, конечно, вина хранятся очень редко, потому что просто не хватает объемом для хранения. Подводя итог, я очень довольна. У вина вполне хороший потенциал. Конечно, хранить его столько <laughs> или не хранить, это же дело каждого. В молодом состоянии оно тоже очень хорошо себя проявляет. Мне вообще это сочетание сортов очень нравится в игристых винах. Но про игристые вина и про сорта для них у нас будет Отдельный разговор. Ну, в общем-то, сухой вариант. Такой упрощенный, я бы сказала. Также прекрасно подходит для этих сортов. Получается такой напиток, за который... Ну, честно, не стыдно и самому приятно выпить и в общем-то кого-то угостить скажем так, я очень довольна и от вот этих конкретно сортов ну я, я даже такого не ожидала, не ожидала такого потенциала хранения и я ввиду того, что вот я пробовала это же вино года полтора назад и вот там были такие яркие специи ну, Насколько оно интересно живет, насколько оно интересно себя проявляет. Вот эти специи ушли яркие, и вино стало таким абсолютно спокойным. Как бы, я бы сказала, что оно повзрослело и помудрело. Да, тогда оно было такое яркое, проявляющее себя, а сейчас вот оно повзрослело и Надеюсь, видео было вам интересным. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом. Нажав кнопку еще, я вам оставлю ссылку на летнюю дегустацию, оставлю ссылку на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!